Здравствуйте всем! Продолжение семинара, да, продолжение семинара, который здесь у нас проходит, конференция, третья ежегодная конференция печников в рамках печного мира, да, которую организовали. Сегодня мы приехали в баню, которую я делал два года назад, полностью концепт. Куринский воплощен здесь куринский концепт, но с видоизменениями, то есть э, с модификациями, потому что мы не можем друг друга повторять, потому что они запатентовали свои изобретения, а я свои продвигаю изобретения. Но концепция у нас очень схожая. Значит, это баня с регулируемым, ну, с обновляемым климатом. Значит, здесь все, что сделано, это сделано моими руками, вот, кроме стола. То есть бассейн, обшивка, облицовка, парилка, утепление парилки, вентиляция в парилке мебель в парилке это все моими руками сделано ну и печка тоже значит что такое печь Печь э -э -э, воплощает куринский концепт то есть она с чугунной ванной, которую курины отливают да то есть э -э, запатентованная ванна такая называется ложа для камней вместимостью 250 килограмм но ну, сейчас они стали еще воротники лить к ним можно 400 килограмм загрузить в той бане где мы вчера были там я воротник поставил до да, 200 90 камней килограмм воткнул, ну еще килограмм 35-40 можно туда воткнуть, вы, все вчера видели, да, в парилке. Здесь заложено 200... 12 коров 240 килограмм камней. Здесь заложен диабаз, пиленный диабаз плотничком уложенный. Сейчас мы пойдем париться, вы по попробуйте пар и попробуйте на вкус его отличить от нефритового пара. Ну практически. Здесь кирпича 2000, Две... вот до потолка. А ну еще там. Вот здесь температура 80 градусов, вот здесь 80, вот, вот 80, здесь 90-100. Ну понятно, поддувальная часть холодная, а вся остальная печь, вся остальная печь находится в парилке всеми четырьмя, даже я скажу шести стенами, потому что она Г-образная. Первый ряд по всему периметру, по всему периметру печи и по внутреннему, и по наружному, да, вот первый ряд, будет температура 95 градусов. И последний ряд будет 95 и так весь периметр одинаково. Вот возле каменки будет 110, где каменка. Каменка толстостенная, купольная, купольная, перекрыта напуском, то есть в 4 ряда. И тоже достаточно теплоемкая, толстая. То есть. Поэтому тепла здесь в принципе хватает. Вот гости приехали, закинул две хапки. И все. И там следующие, там через 5-6 часов приеду, допустим. Также хапочку закинул, а температура печи поддерживается на протяжении 36-40. 5 часов вот сейчас она 110 через 40 часов она будет 80 градусов через 40 часов значит печь футированная изнутри вся вся изнутри футерована набрызговой футировкой. кирпич кема кема теплопроводность у него высокая и чтобы мне предохранить ее от перегрева наружных стенок в парилке чтобы 130 140 градусов не было потому что парилка маленькая можно обжечься вся она футерованная, то есть как бы набрызговой футеровкой со э, сбесственным волокном, то есть толщина футеровки где-то сантиметр-полтора, то есть средний со сбесством, да. Вот э, в том месте, где камера дожига, смотрите, смотрите какой шамот, да? вот Саша сними шамот, пожалуйста. Алла, от цвета, да, вот весь шамот вся топка разогрета до да красна, он там даже цветет, смотри, цветет, видишь кирпич цветет. Это 1050 градусов, вот сейчас. Это температура, при которой он так цветет, это температура обжига шамота. Вот смотрите, он на, выше катализатора он играет цветом. Посмотрите ну, внимательно, он не просто красный, он еще и, игра, играет цвет, цвет играет на нем, да, то есть переливается. Вот видно, что он это, смотрите, красный, там, ну такие вот, как волнообразные, да, изменение цвета прямо. Отсюда, отсюда, отсюда. Вот отсюда, вот отсюда с этого ракурса видно хорошо. Я вижу, да? Наступает. Да, выключить надо свет сейчас. То есть это, это температура обжига шамота 1050 градусов. То, то есть факел за 1200 ушел сейчас. Цифрая. Вот сейчас факел, температура факела за 1200, М, потому что сам, сам кирпич уже нагрелся до 1050 градусов. На видео еще хуже получилось. А где эти? Он как мерцает, смотри. И, и, <соспит> вот там тоже. Да, да. да? А вот катализатор, там камера тоже, за ним факелки туда видишь, залетают. Ну, ну, ну. Вот, они, там уже, вот там уже... Да, а там эта стенка, двойное ребро, через нее подается вторичка. Старичка да, да, да. подается из парилки, из-под пола шанцов. Она уже горяет туда. Да, вот в двойное ребро отсюда идет старичка, И когда он, вот эти щели заходят, как в турбину, да, то есть обогащается воздухом да, да. и туда летит уже догорая. И там камера дожига по объему половина топки, вот там, ага. чуть больше половины, 75% по объему камера дожига. И там низ ванны вот этой куринской, как раз он там находится, то есть чтобы прогреть нижнюю часть ванны. А, есть, да, ванна, она вот такая вот, вот такая. Она почему запатентованная, Она вот такой формы, вот так и вот так. Вот сюда входит 60 килограмм камней вниз. Поэтому здесь вот пламя идет вот так, огибает ванну, вот так, потом распределяется вниз и уходит двумя неспадающими каналами в две стороны щитка. Одна в эту сторону, одна в эту сторону, а, чтобы обогреть скрытый. щиток. Труба вот э, в этой ну. части он там наверху. Ну, там, скорее всего, еще где верхняя точка а... ванны, там тоже какие-то эти как обрядные. А, Пишки, как мы называем. Ну, выход. Нет, здесь вот один разгонный канал. Такая, один разгонный канал вот здесь, вон, я его заткнул ватой, потому что ну, надобность в ним отпала, вот керабланки там вот здесь справа вверху топки, да, Ну да, да, вот да, а, а вот Ж... типа через чёрт, да? Да потому что 130 градусов я щиток разогре... начал разогреваться, и 130, да, мне это не надо, я его заткнул, потому что все, в режим печка а -а -а. вошла, он стал не нужен, но канал этот сделан, и если ну, вдруг понадобится, да, а на всякий случай, да, ватку вытащил и все, и он работает, то есть ну, катализатор вот так вот работает, вот потелки туда летят, пламена, да, мы видим. И там они догорают, там вспыхивают, он там, он уже пролетел воздух, а там вспыхивает пламена. Вот после обогащения кислородом, ну, вот, да. да обратите да, внимание. Да, да. внимание. Вот, там. вот там внутри вспыхивает, вспыхивает. Иногда, да, да, да, вспыхивает, ну, видно, даже из да, да, туда вспыхивает. Когда обогащается кислородом, после этого вспыхивает, ну, конечно, то есть идет догорание да. пиролизных газов. Да, да. Дым сейчас абсолютно отсутствует. То есть, значит, здесь э, подача воздуха, вот сейчас, обратите внимание, сейчас она горит с закрытым поддувалом. поддувало закрытое. вот все полностью, шибер закрыт, все закрыто. Горение вот такое, тяга хорошая. Работает только забор воздуха. Да, воз, забо, работает забор воздуха только из-под пола в парилке. То есть, там сейчас идет активная вот такая вот циркуляция воздуха. Ну понятно, чтобы поднять из парнушки, из-под пола, из -под пола да. а под пол, под пол заходит воздух, который есть в парилке. То есть он опускается вдоль стенок и за стенками, то есть вентилируя наружные стенки. То есть там два вентиляционных канала. Вся наружная стенка. От потолка связано вентиляционными каналами в букву то есть от потолка а, за, -за. за облицовкой за. два вентиляционных канала. Один для охлаждения и вентиляции наружной стены, чтобы она не гнила, не прела, не было плесени. Она побеленная, вентиляция, да, она побеленная вся. И вот этот вентиляционный поток, который там по наружной стенке, который спускается, он заходит под пол, под пол. И поступает для горения, но поступает для горения температурой уже отработанный воздух, отработанный воздух поступает сюда для горения. А также второй вентиляционный канал, который тоже уходит под пол, под пол. Он берет воздух из парилки, из подполка, из -под полка. Там между полом и наружной стеной оставлена щель 5 сантиметров. То есть и каналы, каналы воздушные. Печь стоит на шансах, на шансах. И воздушные каналы соединены. И все подходят вот сюда в поддувало. А еще же, знаете, что -то, что -то доказано, как бы давно что в, Союзе, сами даже в шоке доказали, что а, именно сырой приток сырой воздух, приток сырой. Да. Ага. больше. Есть, да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да. сырой, да. сырой. Да. Когда, который получается из H2O, да. из пара, да. из пара. Так Колчин Евгений сделал же печку, которая работает на пару. То есть стартовая закладка 8-8 там 6 -8 килограмм дров, разогреваешь топку до 1000 градусов, вот с такой тягой, с хорошей. А дальше начинаешь капельно орошать эти угли, капельное орошение. И дальше горит уже водород. И температура на уровне 1000 градусов поддерживается. То есть он сделал печку, которая 6 килограмм дров плюс 3 литра воды работает 7 часов с температурой топки 1000 градусов. А тут получается автомат в сырой воздух забирающий. А здесь вот он влажный воздух 70... Приточка с, пар... с парнушки, да, сыро... влажная, ну 70% влажность, 65%, да, да, да, да. он поступает сюда для горения. Также уличный воздух поступает вот сюда, чтобы воздухообмен был. То есть в, пар... в парилке, вот мы на прошлогоднем семинаре, когда вторая конференция была, посвященная банным печам, мы сюда приезжали с... коллективом семинарским, там 40 человек у нас было с лишним, и пытали эту парилку на протяжении 5 часов. И когда я последний туда с Ляховым, с Владимиром Николаевичем зашел, воздух был абсолютно свежий, содержание кислорода было 19,8%. То есть это стартовое содержание, которое здесь есть. Сейчас еще мы пойдем пробовать парилку на ощупь, на пальцах, на качество. И пар попробуем, качество пара. Камни сейчас нагреты, наверное, градусов до 350, может быть до 400, не знаю, ну посмотрим. Сейчас мы добавим влажности чуть-чуть. Чтобы это... О, сейчас будет хорошо. Сейчас все, побежали, сейчас Может, хватит? Хватит, все, хватит, все. Так, а мы сейчас пар перегреем, перегреем, сделаем сухой пар. Это мы сейчас закрыли, чтобы пар перегрелся. Там сейчас вода испаряется, каменка закрыта, сазба шнуром, дверь герметичная. И он там греется от камней, которые нагреты до 400 градусов. И сохнет, сохнет. То есть сейчас выйдет пар с влажностью 60-65%, не больше, не процентов. То, что мы видели сейчас, это факел. Уже, да, да, сейчас... Да, то, что мы сейчас видели, факел тумана да, вылетает, туман. А это это насыщенный, насыщенный, тяжелый пар. Сейчас выйдет вот горячий сухой пар, перегретый с слажностью 60%. Смотрите, саму дверку открываю, пара нету. Ну, остаточно. вот. Практически нету. Практически нету. Практически не видно. А попробую руку поднеси сюда. Саша, да. вот здесь вот руки. Значит, температура, температура выходящего пара отсюда, вот с закрытой каменки, 170-180 градусов. То есть, когда я делаю вот так, вот так вот. И закрываю. И закрываю. И закрываю. Все, он там сейчас генерируется пар. Вода испаряется, вот эти вот 150 Но грамм, ему, да? не некуда деться. ему некуда деться, и он с камнями соприкасаясь, догревается, догревается до температуры 200, ну, камни нагреты до 400 почти, до 200 градусов, до 170 он догревается. Сейчас вот он прогреется, я его отсюда, оттуда выпущу, и вы почувствуете, это будет пар, да. это будет пар, обогащенный пар кислородом, кислородом. И почти сухим. да. -у -у. Вот, смотрите, Говорят, что он мелкий, мелкий. Смотрите, Существует... вот он мелкодисперсный пар, да, его не видно. Смотрите, а это выкипело 200 получается. грамм воды, выкипело выкипило 200 чем. грамм воды. А где пар? Нету. Поднялся вверх и вышел через низ, через твои проходы. Заходи. А -а -а, здесь уже жарко. Значит, очень. печка разогрета, мы сейчас потом попозже включим тепловизор, я покажу вам это на тепловизоре, то есть как бы. Ногам, ногам, вот босиком стою на полу, ноги греются, то есть, ну, температура 60-65 градусов пола. Тем, тем, температура потолка где-то, я так думаю, вот сейчас на ощупь, ну, градусов 70-75. Ну, а так-то жарко здесь. Это пар, да, это да, пар, да. это пар, потому что пар, мы сейчас подали пару, заходите, пробуйте пар, пар легкий, абсолютно чистый. Дышится Переиспаренный, дышится здесь легко, абсолютно Я только что объяснял про систему вентиляции Идет круговая непрерывная вентиляция Идет круговая непрерывная подача теплого воздуха Печка стоит всеми четырьмя, даже сказать шести стенами внутри парилки За каждой стеной конвективная рубашка по 6 сантиметров Воздух закачивается возле фасада, где я вам показывал конвективные щели Он закачивается вот сюда, вот в бока, в бока. Между стенкой, э, перегородкой и печкой, да, то есть 5 сантиметров канал он туда поступает. Заполняет это пространство, поднимается кверху, потому что печка герметично к стене прижата к той. Поднимается кверху и заполняет вот это вот парилочное пространство. Но он там подсушенный, чтобы влажность э, отрегулировать. То есть, ну, поддаем парам. Ну, по конвекции 5 см самое то. Самое Что 5 см? По конвекции. По конвекции, конвективная рубашка, стеновая, 5 сантиметров в самый раз. Но вообще 3 сантиметра, ну, сопли убирать неудобно, когда ложишь. Убирать сопли неудобно. А нормально. Скорость потока нет наоборот. Когда 3 сантиметра скорость потока выше. И он не успевает догреваться. А когда 5 сантиметров, скорость потока где-то 0,7-0,7-1,2 метра в секунду. И он, вот смотрите, вот этот ряд. Вот этот ряд, первый ряд, да, я вам покажу на тепловизоре, это 100 градусов, вот сейчас. И вот 100 здесь, 100 и вот здесь 100 градусов. градусов. И я когда вот здесь на полке сижу, да, смотри, вот здесь на полке сижу, мне хорошо, я в зоне комфорта, у меня голова не перегревается. А ноги греются, вот ноги сейчас реально горят от инфракрасного излучения. Это же еще достигается за счет того, что отсюда воздух уходит на горение, постоянно перемешивается. Да, постоянно. Горячий, он постоянно, да, это идет непрерывная циркуляция воздуха, и все время свежий, все время, все время заполняет парилку, и он все время из-под пола, из пола удаляет для горения а греемся мы не этим воздухом не 60 градусов потому что дельта-т маленькая 36 градусов а воздух 65 там ну 70 mm -hmm. дельта-т маловатое. а вот инфракрасное излучение от печки нагрета которая до 100 градусов оно это просто ну это что вот роман ты чувствуешь да. инфракрасное излучение он от да да Очень когда он начинает чувствоваться ты чувствуешь плечом конечно просто я, вот я, что я, от честно, печки я, вот я это честно. плечо холоднее чем вот это я, я даже хочу сказать, то, что после того, как я сам сложил первос кирпичную печку, и потом еще одну, еще одну, ну, родственникам всем, да. Uh -huh. И когда меня начали звать потом друзья какие-нибудь бани, где есть железные печки, uh -huh. я ходил только из уважения. Ну да, да, да. да. Потому что я их больше я не могу терпеть железные печки, потому что там заходишь, ждет шкуру, ноздри ждет, а yeah. если еще пару подашь, вообще весь оно а ждешься yeah. там. Это, мы, это, я считаю, что ну, железные печки. Ну. Это смерть, да. Это сейчас, вообще, сейчас мы внимания. сделаем хороший внимания. пар. Пара а, волна. Вот она сейчас выкипает там, да, и пар образуясь вот Менький. там. Он, он, он легкий и чистый, потому что он сейчас, вот смотри, когда он начал испаряться, я не успел дверку закрыть, мы видели паровую волну, ну слабенькую, да? То есть уже температура его была уже выше 100 градусов, и насыщенность была меньше 100%, то есть это был уже не насыщенный пар, уже где-то 90% его влажность была. Вот сейчас, минуту спустя, вода выпарилась, и сейчас мы его догреем, догреем, вот дверка закрыта, герметичная, догреем до 200 градусов. Теперь я открою дверку, смотрите, не, ну, пара нет, но попробуйте, себя руку, ну, да. попробуйте Он, себя руку поднести. Я, я, нет, хочу... реально, попробуй, попробуйте себя руку поднести. Реально, попробуй. Я здесь уже чувствую. Он пошел. Это 200-градусный, легкий, чистый пар. Пошло, пошло, пошло. Вот сейчас ко мне прям вот тут жестко. Вот, парилка сделана была 3 метра высотой, чтобы получить зону комфорта. Когда мы сидим на верхнем полке, да, у нас есть тепловой карман, где особенная жара, да, особенная жара, а голове комфортно, вот сейчас, голове комфортно. Если мы сделаем парилку ниже, то голова будет в жаре, под потолком, в газовом, вот смотрите, газовый порог, притолка двери, это газовый порог, потому что дверь здесь, видите, совсем не герметичная, вон дыра какая <laughs> усохла. Усохла, была нормальная. Да, усохла, я, я считаю, дело. А? Это лучше, все-таки больше. Ну, больше, вентиляция, больше. да? Вентиляция. А, да. То есть, Приток. а инфракрасное излучение, вот ты тоже должен ощущать инфракрасное излучение. Если, как печка чувствую, греет. Его, вот, вот, вроде. А оно, ну, все равно идет. пар идет. Температура вроде бы не обжигающая, а вот это плечо уже пощипывает левое да? от печки. Ну оно потеплее, нормально. Да. Нормально. Я уже просто привык, что оно всегда Нет, тут очень мощное инфракрасное излучение. То есть греть спину, то есть прогреваться, это полезная процедура. А сейчас это не инфракрасное. Ну сейчас пар. Это пар. Вы только передо мной, я позже зашел просто. Это пар, это пар, пар. Пар выходит, то выкипшая ну, вода. Вот <связь> <да. в жизнь. связь> Все, пойдемте, мил. Ну вот, подходит к завершению, наверное, наше мероприятие. Это третья ежегодная конференция печников Сибири, организованная в рамках печного мира. Значит, наши гуру, гуру и учителя. Значит, Игорь Стецура, Романов, Авдеев, Сергей Исков, Эдуард Когородцев. Дмитрий Потлачев, да, то есть, как бы, они все здесь, э, ну, все получают кайф от бани, то есть, расслабляемся, паримся. Баня была сделана в прошлом, позапрошлом годе, да, то есть, ну, климат такой, наверное, замечательный, все нравится, никто не, отсюда не хочет уходить, если бы не было времени ограничено, то есть, еще бы были. И жалко, что конференция подходит к концу, общение было продуктивным, полезным, конструктивным, доброжелательным, атмосфера очень такая благоприятная. Спасибо печному миру за организацию такого ну, сумасшедшего мероприятия. Я думаю, что уровень организации ну, не уступает вече Новгородскому, не уступает нисколько. И даже, наверное, в некоторых позициях гораздо интереснее и лучше все это прошло. Вот такое неформальное общение возле горящей печки. Возле горящей печки, значит, в горячей парилке, с вениками, значит, с, ча с чаем. Оно, ну. Раскрепощает и позволяет общаться более открыто, не утаивая, скажем так, секретов. Каждый печник имеет ну, секреты в своем арсенале, да. А здесь э, начинается гонка, кто что придумал, кто что сделал, а как здесь, а как здесь, и начинает делиться, а я делаю так, а я делаю так. То есть, ну и вот такой разговор он получается более конструктивный, чем э, в формате лекций и прослушивания докладов допустим, ну, в лекционном зале. Потому что, ну, те, кто здесь собрался, это спикеры наши, да, то есть наши конференции, которые привозили сюда хорошие доклады, очень хорошие, интересные, познавательные. Но здесь, здесь, к этим докладам очень много дополнений пришло, вот уже в контексте горящей печи. То есть, когда вот это все светится, горит и греет, и можно попариться, ну, душа раскрепощается, человек становится открытым к общению, доброжелательным, открытым, в общем, позитив прямо прет, как из соломенного человека. Спасибо за внимание, всем спасибо за организацию печного мира еще раз. Спасибо всем присутствующим, было очень здорово, интересно. Я Александр Кутузов, компания ⁇ Печной мир ⁇ Так скажем, заключительный день конференции, можно сказать, да, неформальная ее часть. Вот. Ребята все отдыхают, все нормально, вот, и я отдохнул. Душой, телом, банька это что-то, это что-то, ребята, то есть вот мы были уже в баньке такой, э, как бы, ну, общего пользования, так скажем, да, и вот с этой, да это небо и земля, то есть там даже сравнивать нельзя, да, то есть мы не были в бане, можно сказать, до того, вот до сегодняшнего дня мы в бане не были, это парилка, это что-то, с венечком. Да с ребятами, да елки-палки, это класс, это просто бассейн, душек, все как положено. Было все изумительно, значит, я не ожидал ни такого приема, ничего такого подобного. Думал, ну как, приехать, там что-то рассказать, да, там о себе все, познакомиться. Но то, что я здесь увидел, то, что я здесь ощутил, не побоюсь этого слова, значит, ну... Не поддается никакому описанию, как Классик сказал, не в сказке сказать, не пером описать. Это нужно прочувствовать. Поэтому все сюда приезжайте. Я почти убежден, что вас здесь встретят далеко не хуже. Значит, обязательно печной мир, ребята, печники, здесь профессионалы. Значит, те, кто занимается печами. Каминами, саунами, на... банями, на профессиональном основании, значит, пожалуйста, здесь вы возьмете все. То есть, ну, как бы немножечко даже прорекламировал, но то, что я ощутил, я думаю, это стоит того, как минимум, как минимум. Вот. Спасибо огромное еще раз. Был очень рад и такому общению, и всему. Максим, Женя, огромнейшее вам спасибо. Надеюсь, приехать еще. Evet, случилась в этом году конференция в Иркутске. В первую очередь благодаря братьям Бахаевым, Максиму, Евгению, парни-красавчики, сделали. они привезли моих друзей почти ко мне на родину. Камеру поверни. Игорян, Серега, все. И я очень рад, в первую очередь, знаете, чему я рад? То, что они смогли увидеть не просто слова, Александр Евгеньевич много говорит, они увидели его работы вживую. Я всегда все эти годы рекламировал иркутян. И, и буду рекламировать. Вот сегодня парни познакомились с работами. Это, это шедевры, это реально шедевры печ печестроения. И не дадут соврать такие великие мэт мэтры, как Игорян Стецура, Серега Исков. Я доволен тому, что наконец-то Сибирь. Заехала в центр печного дела России. Мы завершаем конференцию. Можно подвести итоги по конференции. Было... Мы думали, что мы сюда придем какие-то, ну, поделимся знаниями и так далее. Но казалось так, что мы приехали сюда больше получать знания, чем ими делиться. Потому что здесь на самом деле очень сильные печники. Мы много лет работаем, в принципе, в Западной России, да, то есть за Уралом. Вот как бы Россия такая большая, и Урал ее делит пополам. И там на западной России, как развивается всей стране, и как здесь развивается, а Иркутск это край еще восточный, правильно же, вот той самый дальний. Мы представления не имели на самом деле, как здесь все развивается, не знали. Теперь мы можем приехать домой и сказать точно, что здесь именно тех, техническая часть печей намного серьезнее, развилась намного больше, так сказать, моментов, интересных. Правильно, правильно? Вот. То есть э, мы на самом деле в большом шоке. Мы сейчас еще будем долго переваривать эту информацию. Вот. Э, думать, что мы здесь получили сами. Вот. Конечно, мы тоже что-то принесли, что-то рассказали, потому что мы получили комментарии и отзывы сразу же, да, прям на семинаре, то, что людям тоже было интересно. То есть на самом деле эта конференция получилась очень значительная, очень серьезная. Э, много друг с другом. Люди поделились, такое чувство, вроде бы есть интернет, все есть, вроде можно общаться каждый день, но почему-то есть различия существенные, прям чувствуется, чувствуется, потому что большие расстояния, естественно, боровичей себя привезти тяжело, потому что 6 тысяч километров практически, да? ну, 5 с лишним, грубо говоря, Там, зато здесь другие кирпичи используются, другие материалы, все по-другому, это другой мир. это на самом деле отдельный мир. Здесь печеньки развиваются совершенно по-другому. Да, здесь э, более... Ну, сказать, допустим, я могу с, ну, с сочувствием сказать, что в, западном, в западной части России... На данный момент существует очень много менеджеров, продаваны, которые себя как бы ну, ассоциируют, показывают, как будто они что-то умеют, что-то знают, они специалисты в этой области величайшие, они прям гуру. Но на самом деле, когда раз проекты, это зеленые проекты, недоработанные, то есть не все, конечно, есть хорошие причины, но в большом множестве, это обман, это мошенники. То есть мошенничество сильно разное в западной части. То есть от Урала от до Москвы, ну, до Петербурга есть это дело. и мы все это, Я не, не буду называть конкретно имен. Не хочу, просто, как говорится, это, серьезной войны объявлять там, как-то. Но надо. Здесь все по-другому. Я вижу то, что здесь все печники. На самом деле очень мощно подкованы. Здесь меньше машин, точнее, мне кажется, ну, мне кажется его нету, потому что другой, другой менталитет, да. Здесь за слово надо за свое отвечать. Это Сибирь, вот, слово надо держать. Если ты удал, делай. Вот. А, поэтому мы сумасшедшие рады, что мы сюда попали. Мы даже, если честно, никогда не мечтали сюда попасть даже, потому что это так далеко, это столько километров, это Байкал. Это другая часть мира. Добавить. Я был очень сильно рад познакомиться с Романом, с ребятами. То есть тех людей, о которых слышал, да, значит, но не был лично знаком с Александром Валентиновичем. Тем более, увидев его вот эту печь, вот эту уникальную, ребята, как говорят, И не вы, одну. Сказать, хотите попариться в Сибирь, вот это по-настоящему. не вот эти вот баньки сауны, господи, а вот это все. Спасибо огромное, Александр Валентинович. Роман. Запустим баню, вот ту, которую в сделать. Я вас обязательно в следующем году приглашу, и вот эту баню с регулируемым климатом мы ее прокатаем вау. еще не раз, видимо. потому что вау. там будет климат регулируемый, по влажности, по температуре, класс, под нужды. отдельное по спасибо тоже, значит, он меня сюда вытянул не по большому слова. Вау, я на надо... да, да, да, да. Говорит, у я нас всех, по, по идее. Нож под горло, ты обязан да, поехать. Наш, наш Плать, наш. Ну, изначально, изначально когда задумка была провести конференцию изначально, Значит, ну и с Максимом Бахаевым обсуждали, когда он говорит, какую тему задать. Ну, ну, ну вот мыслиться, что барбекюшки, допустим. Я говорю, если, если барбекюшки, говорю, тогда надо звать Авдеева, Стэнсуровка, Городцева. Это надо Макарова звать, говорит Андрюшика. Макарова вообще. Их надо звать в первую очередь, потому что это вот э, по барбекю, это, ну скажем, основоположники. Я, допустим, тоже делаю барбекю. У меня есть интересные модельки, которые тоже вам и не снились на самом деле. И... Да, надо... да. Я даже не сомневаюсь уже. Я показывал Прохорову Александру, он говорит, что я пошел валерьян купить. <с> <с> <с> Значит, но э, в, основном, в основном мы работаем здесь, здесь действительно над технологией печной кладки, над конструктивом, потому что у нас Сибирь, у нас холода. <с> <с> <И с> <мы с> те <с> же самые барбекю мы все их делаем, мы дорабатываем, то есть, чтобы они тепло давали, и чтобы долго тепло держали то есть чтобы здесь условия в условиях сибири можно было зимой применять но ну, чтобы люди понимали да. дело в том что допустим ну, на самом деле вот этой вот западной части газификации очень мощная да. а, там да. люди не нуждаются уже в отопительных печатах, в принципе вот мы там запускали какие-то тут уже работали с этими печалями но они не пошли почему потому что да не нужны они. Да, не нужны, там, там нужны есть. мангалы ну, да. готовить а здесь совершенно другая история из-за этого что есть спрос ну в разы в 10 там ну, во много раз больше на все это дело естественно Здесь развивается это все мощнее, сильнее. Так, так, как, как в Петр Петерозав... тоже мощно развивается, из того, что там ну, невозможна классификация в определенных... Поле ну, для ну, творчества шире получается. Да, спрос больше. Вот. И он, нам кажется, чуть-чуть больше. А ну, точнее, мы даже не знаем, насколько, да? Но на самом деле намного, на очень много. И это все очень много, оно сильно решает. Потому что, естественно, развивается технология намного сильнее. То, что хотел сказать. Спасибо, что приехали. Рады были познакомиться, очно. Мы, мы, мы, мы, мы вообще безумно рады.